Не, nee, нихуя. <музык> я вас поздравляю, это са са пацан. Да ладно, да я ж пошутил. Что ж, обычные дела наса с тобою. Наебали. Наеба. Нас Насабали. В жопу. Я <сх> <проб> <проб> yeah, что это такое? Это. <проб> Сынок, ты непременно вырастешь. Здоровый, блядь, как пельмень. Сынок, сходи-ка за хлебом. Ябля! Обейте, пожалуй, 100 Два пакетика травы, 75 ампул мискалина, 5 пакетиков ламил лизергиновой кислоты или ЛСД, салон наполовину наполненный кокаином и целое море разноцветных в барбитуратов и трампилизавров. Окей! Okay. Где деньги? Где мои бабки, сучара? Э -э меня обокрали, меня обпали. Что, я не вру? Честно говоря, у вас молодья отклеилась. По морде не пей только, а? Что ж нам пиздец. Опа. Опа. Опа. Опа. Кангамста. Вот, держи деньги, ебаный пидорас. И ступай за гвоздями. ПИЗРАВЛЯЙ! А я весь автомат опустошу как два пальца Ковни, а вот и нет а вот и да! нет Пошел. хуй тебе ты просрол все бабло М -м да М-да! <с ours> вот именно из таких как ты случается экономический кризис да ладно все то пару раз было 38 раз уже ну не сотый же ничего сейчас мы будем выбивать твою дурь <звёк> <чист Saying -что, ¿bled> Чему ты, блядь, доту заходит, блядь? Ну вс? Нет, я на Фу, блять, тебя репать накатаю. Шоу приоритетом будет, с Ну вс. Нет, я бы, блядь, тебя тут нахуй так пришил. Ненавижу тебя, блядь, всеми своими клеточками. Да сразу ты, блядь, ты заебал, блядь! Ну, ладно, давай, это он с меня... Мам пришла. Быстро выключить свою хуйню эту, блядь, да ебал уже! Мал! Ай! А ты уже пробовал просить деньги, да? Пробовал? Ну и как? Ну. Дашь денег? Нет. Дашь денег? Ну тебе сейчас. так... Дашь денег? Не-не-не-не. Что ж, есть пять способов. Где деньги взять? Каночись! Пусть сосать его махать. Ебать! Ммм. Значит остается одно. Вязяйте вдохнуть, на мать и вс. Назовы меня Савиды спиртов на оценку. Эээ. Ч? останемся с тобой.